Вот это что такое круглое где мне это круглое искать что это из себя представляет что такое это не пила это, это... а это арбуз ни хрена себе это арбуз да да маску -то запихали то теперь ну маску дайте мне маску мне быстро быстро мне маску отдал где она? о, -о, -о боже вот он, радио здесь спички утюг, утюг, утюг, утюг, утюг, утюг, утюг, утюг, тюк, тюк, тюк, тюк, тюк, тюк, утюг, тюк, чайник. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы с вами давненько-давненько не было у нас рубрики рубрике игры социальных сетей. И как вы помните, наверное, помните, наверное, нет, мы с вами начинали проходить.. Квест э, в жанре поиск предметов, э, а именно игру «Цена свободы», короче, называется она, там что-то «Тайна кукловода», как-то так Вот, э, ВК, так что мне могут там сообщения всякие приходить, там щелчки, э, всякая херня такая, так что не обращайте внимания Вот, итак, э, я уже ничего не помню, если честно Мы там что-то крыс, по-моему, ловили, что-то еще делали, я вот не помню Какие-то картины, вот у нас короче, посмотрим. Тут куча каких-то бонусов мне пришло. Когда то, что из-за того, что я не был короче. Давно мне типа за посещение какие-то бонусы пришли. Сейчас мы посмотрим. Тут все так окей, а... погоди, вот эту штуку. Короче, взяли у нас тут денег жетонов 5493. Я не знаю, на них можно купить. Что на них можно купить? А, различные предметы в торговом автомате. Получайте жетоны, проходя комнаты и выполняя задания. Окей. И, одна золо... и один золотой жетон. На них можно купить редкие предметы, еду и аптечки в торговом автомате. Понятно. Вот я так полагаю, это торговый автомат. А, мы туда пока не заходим. Так, еще... О, хорошо. Еще монетки, монетки, монетки. А, так, какой-то забрать все. У меня тут какие-то подтверждения. Стоимость активации сбора всех подарков. Нажмите одной кнопкой золотые жетоны. Активировать на 7 дней. Так, не понял. Стоимость сбора всех подарков. Не надо. Не надо. Да? Да, не надо. Так, а, что это? Обычный декор, сложный механизм, контейнер, ага. А, подарки друзьям, ага. Так, это что? Обычный декор, ваза, украшение в комнату, ага. Шкатулка. А, Дженни Улис прислала вам шкатулку с подарком. Ага. Отблагодарить. А, отблагодарили мы уволец короче так коллекции тут у нас наборы статуэток разные у нас по-моему собрано какие-то статуэтки были а, что-то у нас было собрано по-моему мы вроде что-то собирали короче собрали туда хотя не факт хотя не факт вроде как ничего нет Окей. Ладно, окей, разберемся. я ни черта не помню, если честно. М -м -м, так, зодиак, что то тут, короче, окей, ладно, по ходу игры будем разбираться, перейти к коллекции. Так, это что у нас, инвентарь, у нас в инвентаре тут э, лечебная пилюля 11 штук есть, печеньки 16 штук, яблоки, э, салат, лечебный бальзам, моя аптечка, окей. А, ну тут вот всякие штуки. Ладно. Окей. По ходу игры будем разбираться. Так, внезапная спешка. Новое задание у нас. А, здесь что у нас? 4 Давайте посмотрим, что у нас в дневнике, короче. А, внезапная спешка. Первый ключ. Активно. Активно. Неприятное ощущение. Так, это сюжетные да, задания. Да, сюжетные задания. Доска объявления у нас тут тоже. Окей. Что-то можно посмотреть Нет Окей, внезапная спешка 8 дней на задание дается Пройдите в гостиную Подсказка Давай посмотрим Что это Валерий, куда вы так тороп Торопишься Что-то случилось Джим Фаервуд нам это говорит Окей, задача гостиная Подсказки пройдите в гостиную Награда 5 линз и оч очки свободы окей давай перейдем попробуем посмотрим интересно вообще можно ли ее вообще до конца пройти до финала эту игру так э, кукловод и ночью звезды осветят твои поиски свободы поднимись в обсерваторию и начни собирать созвездия окей крысы бегают но хотя мы их короче уже ловили блин почему у меня 4 штуки горит смысле или это мне горит четыре штуки активное задание то что это мы все смотрели это да последнее мы вот с крысы вышло ни странно странно ни странно ёпта а, ключи у нас первый ключ 3 а ну понятно понятно это я говорю это задание у нас окей а, так Обсерватория. Погоди, я же выбрал вот это. Перейти. Вот сюда. А можно как-то отключить, короче, активные, неактивные задания. Окей, ладно. 8 дней перейти. А, вот сюда нам, в гостиную надо. И вот сходство удерживает. Ха-ха, Чевы, ты превосходство здесь удерживаешь. Да ладно, окей, хорошо. Режим слова. Итак, гостиная. Традиционное место встречи обитателей особняка. Здесь игроки отдыхают, сидя у камина, узнают последние новости, травят байки рассказывают о своих достижениях, пока очередной новичок случайно захлопнет дверь и не решит внезапно пройти испытания. Так, слова. Здесь можно найти там что-то. Окей! А, статуэтка птицы, пустая ваза, ноты, туфелька надо найти, короче. Статуэтка птицы, э, статуэтка птицы, туфелька, туфелька, пустая ваза и ноты. Окей, окей. А, так, я ни черта пока не вижу. У меня что-то глаза разбегаются. Я ни хрена не вижу. Так, э -э -э, туфельки, туфельки всякие. Блин, так мелко. Вот туфельку я нашел. Окей. Хорошо. Сыр. Э -э, так, сыр я нашел. Окей. Э -э, перчатки есть. Так, ноты. Вишневый сок готова. Э -э, зонт есть. Такое дело. Кошелек. Кошелек где-то здесь я видел. Вот так хорошо. Радио есть, окей. Апельсин, апельсин, апельсин, апельсин туточки. А, стопка книг. Стопка книг, окей. Ноты, наверное, вот это ноты. Ага. Пустая ваза, пустая ваза. Пустая ваза, пустая ваза. Здесь у нас не пустая ваза. Вот она, пустая ваза. И статуэтка птицы. Так, а статуэтка птицы, по-любому, где-то. Не знаю, на каком-нибудь. Вот, наверное. Отлично. Окей. Ух ты, я на третьем месте, прикинь. Тёмыч, Тёмыч, ай-яй-яй. Тёмыч, ай-яй-яй. Так, окей. А, кто не знает, это... Тёмыч, это наш пип-бой. Так, а. Завершить Готово Окей а, Новое Так, новое Праздничное задание Какие-то праздничные задания Какой-то праздник у них что ли или чё? Взгляд на звезды Окей Дженни Уоллес а Обсерватория открылась Пойдем скорее заглянем туда а, Пройдите обсерваторию Линзы для входа в обсерваторию Вы можете попросить у ваших друзей да ну. Так, обсерватория. Говорят, настоящая свобода в бесконечности космоса. В обсерватории вы можете убедиться в этом. Странные плакаты, навейшие телескопы, рабочая модель Солнечной системы. Все это ждет вас а, только одну неделю в месяц можно открыть эту дверь. И не упустите ваш шанс. Од а од один раз. Один раз в неделю. Женюсь. Ух ты, какая красота! Женя заглядывает в телескоп, вы подходите к ней, чтобы тоже посмотреть. Под ногой что-то скрипит, вы поспешно отскакиваете в сторону, но ловушки нет, только одна из досок пола словно ушла глубже. Хм. Интересно, так, шар, прос... трость, прость. космонавт, шляпа. Шар, здесь много шаров, но шар я, наверное, предполагаю вот это. А, трость, космонавт, шляпа. Шляпа, есть а, фотоаппарат. А, космонавт, космонавт. Это скафандр, это не космонавт. А, космонавт, робот. Робот, робот, робот, робот. так Космонавт, это вот это, это, это? Да, космонавт, окей. А, фотоаппарат, ракета. Ракету я где-то видел. Нет, это не ракета. Где же я видел ракету? Где мне показалось.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 так, открытка. Открытка, открытка, открытка. И Фотоаппараты и трость. Фотоаппараты трость. Смотрим. Смотрим, смотрим, смотрим, смотрим, смотрим, смотрим, смотрим. Так, фотоаппарат готов. Блин, оно так все сливается. Это жесть. Просто жесть. Это что, нет? Не работает. Открытка и трость. Где же наша открытка и трость? Бляха, а вот. Трость готова. И открытка. Открытка? Ооо, что-то там произошло, короче. Я что-то подожмал быстро так. Окей, открытка. А, так. Вот она. Хорошо. Хорошо, мы с вами нашли гидравлические весы. Э, бронированный сейф особый предмет. Мантия судьи. Окей. Так. Хочешь узнать больше о свободе? Пройди ночью, комнату, отмеченную звездой на плане дома. Окей, хорошо, завершить. Э, взгляды на звезды. Итог. Поздравляю с началом охоты э, за недостижимым. С началом охоты за недостижимым. Так, за звездой. Э, за звездой. Найти звезду, короче. Эти праздничные задания. Доска объявлений. А, тоже сюжетное задание, да? Ну окей, ладно. Э, давайте еще посмотрим. Вот эти вот. Купить звезду. Как только испытание в обсерватории будет пройдено, на плане дома зажгутся звезды. Последуй за ними, можешь надеяться на возна вознаграждение. Поторопись за первой звездой. Она не будет гореть вечно. Можно купить. Погоди, ок. А в смысле купить? В стоимость завершения квеста с звездой А. Нет, это завершить квест. Окей, okay. Погоди, звездой отмечено там что-то, да? Звезда, это вот это вот сейчас горит, звезда? Ну, давай попробуем Гостиная Не знаю, ну давай попробуем Мне кажется, что это и есть вот это вот Так Ага, тени Ваза Бляха, ее тут нет. Вон она. Теперь с других местах все лежит. Окей. А это что? Это дрова? Это дрова. Вот это что? Это ноты? Это ноты. Кошелек. Так, кошелек. А кошелек-то куда убрали? Окей, хорошо. Здесь кошелек. А, зонтик. Бляха, зонтик-то. Ну куда его повесили? Туфли. Ага, туфлика. Что это? Бутылка, наверное, так. Шляпа, шляпа здесь. А, это что это, стопка книг, наверное, да, вот она. А, статуэтка. Ага. Кукла, они а не статуэтка, наверное, скорее всего. И вот это. Окей. Проще, проще пареная репа. Погнали дальше. Он про ночь говорил, да? Надо пройти ночь. Погоди. Апсероза э, будет пройдена. Как только испытание. На плане дома зажгутся звезды. Последуй за ними и сможешь надеяться на вознаграждение. Э, найдите звезду. Он что-то говорил про ночь, да? Найдите звезду. Что-то не понимаю. Ну, давай попробуем. Вот здесь вот ночь есть. Возможно, можно здесь найти звезду. Окей. Так, с фонариком с этим. Зонт, туфелька. Э зонт, туфелька. Зонт готова. Там, где и лежал. Туфелька, туфелька, апельсин, кошелек, туфелька, ноты. Ноты, как всегда, на месте. Э апельсин, так, кошелек здесь. Туфелька, вот она. Э сыр. Блях, а сыр-то там маленький, да, такой? Его, наверное, тяжело будет. А, вот он. Радио, хорошо, вишневый сок, отлично. Дрова, где там дрова? Да, дрова-то перенесли. Не на месте, не на месте. Стоп, как ник вот здесь. Статуэтка птицы. Готово. Маска и апельсин. Маску где-то тоже видел. Вот она, маска. А, промазал. Апельсин, хорошо. Готово. Так, что мы? Звез звезду. Звезду-то получили, нет? Уровень мастерства. Если в этом доме хоть что-то может тебя остановить, ты так упорно проходил комнату гостиной, что теперь ты профи. Теперь вы будете получать больше очков свободы и штонов за успешное прохождение этой комнаты. А также увеличите шанс попадания редких предметов. Прикольно. А в смысле, а почему звезда-то опять здесь? Я не понимаю. А со звездой-то я не понимаю фишку Так, как только испытание Все будет пройдено На плане дома зажгутся звезды Последуй за ними и можешь надеяться что На вознаграждение Вот звезда, вот здесь вот показано Раз Она как бы исчезала бы Здесь вот дорога-то показана Вот она, зажгутся звезды Одна звезда, вторая звезда, третья Давай, вот здесь мы уже попробовали. Давай вот здесь посмотрим. А, прихожая. Главная достопримечательность прихожая. И большая обитая металлом входная дверь, закрытая на 10 замков. Видимо, ее поставил сам кугловод. По правилам тот, кто найдет все ключи от нее, обретет свободу. Еще поговорить, что в прихожей творится какая-то мистика. Не знаю, давай попробуем. Посмотрим. Ух ты, атмосферно, да? Так, тотем... Э, я прочитал сначала потеем. Тотем, вишни, карманные часы, печенье. Ух ты, видал? Призраки, что ли? Так, тотем, э, вишни, печенье. Так, вот это вишни, наверное, да? А, тотем? Нет, это не тотем. Вот тотем, наверное, скорее всего, тотем. Карманные часы. Э, вот они. Сундук, печенье. Сундук а где печеньки печенюшки мне нужны мне нужны печенюшки вот это печенюшки отлично отлично поздравляем вы пришли на новый уровень свободы вы получили 2 золотых 10 к лимиту жизни 9 а 9 уровень Ограбление. Доступность 10 уровня свободы. Хотите больше полезных предметов? Пора учиться взламывать сейф. И кто знает, может однажды... Короче, что-то однажды. Так, ладно. Вот это что? Созвездие. Искать надо. Так, ладно. Я все равно не понимаю. Идем на кухню тогда. За звездой. Я надеюсь. Так, ты думал, что придешь и заберешь ключ? Не все так просто, Валерий. Сначала придется пройти испытание. Поторопись. Время сейчас идет два раза быстрее. Ух ты! А для прохождения комнаты в режиме тайник вам могут помочь следующие предметы: тройной лазер и световая вспышка. Окей. Так, а скалка. Угу. Метла? А, где, она, где она? Где она? Где она? Где она? Где метла? Метла? Метла? Метла? Метла? Метла? Метла? Булюха, метла где? Вот, а, так. Крыса. С крысами же было покончено. Вот это что такое? Это кусок мяса? Или что это? Это наверное вот этого, вот, да? Так, а, бутылка. Бутылка похожая из-под молока, но это вишневый сок. Окей, а, статуэтка или кукла. А, где она? Где ты? На вас упала гиря, вы потеряли 14 жизней 30 секунд. Прикольно. Так, медвежонка я нашел, окей. А, так, вот это здесь, хорошо. Так, сотейник, это... Это, это штатейник, да, называется? Так, ваза. Э, угу. Апельсин. Апельсин. Так, э, э, это... Кукла. Кукла, кукла, кукла, кукла. Вот она. Вы потянули за люстру и нажали на рамку от картины, так как и было нарисовано. Один из плиток, одна из плиток пола рядом с холодильником отошла в сторону, открыв небольшой тоник в полу в тайнике лежал ключ. Да ладно! Ключ от входной двери. Да ладно, прикольно. Завершить. А, блин, не прочитал, что он там написал. Мои поздравления, Валерий. Первый ключ у тебя. Ты заработал его, доказав свое рвение к свободе. Отлично. Так, первый замок сюжетное. Мы сюжетные задание прошли, кстати. Хорошо. Дневник игрока, кстати, у нас сейчас там появилось. Окей. А, бляха. В смысле? А. Так, когда я собрал первый пазл, на нем сразу появился рисунок с тайником. Выглядело странно. Может быть, это какая-то механическая реакция? Химическая, механическая <laughs> При случае спрошу у Джека Он наверняка этим интересовался Нашел в тайнике ключ, нужно будет открыть первый замок в прихожей Окей, погнали в прихожую Так, прихожая, прихожая Окей, здесь а, Главное сопримещаться прихожая. Понятно угу. Так, прихожая здесь Теперь у тебя есть первый ключ Воспользуйся им, чтобы открыть замок А, вот так, да? Хорошо. Так, открыт замок, хорошо. Э -э, и здесь надо пройти, все равно. Керосиновая лампа. Э -э -э, так, керосиновая лампа, портфель. Готово. Сундук, сундук, сундук, сундук, сундук, сундук, сундук, сундук, сундук, сундук, сундук. Не вижу я сундук. Так, э -э, вишни. Вишни вот они, прям на коврике лежат. Туфель. Так, сундук, я нашел. Э -э, туфель, туфель, туфель, туфель. Туфель, вот он. Все хорошо. Самое время воспользоваться найденным ключом, не так ли? Главное, не потерять его по пути в прихожую. Так, окей, я уже сделал это все. Хорошо. Окей. Так, э -э выполнено. Упражнение в шитье. В смысле? Короче, я что-то еще выполнил. Угу. Так, не для Джека. Ага, сюжетное задание. Так, за звездой. Ну, блин, я не понимаю, вот это вот за звездой, короче, друзья. Как ее проходить? Вот она, звезда горит. Или надо... Погоди, кухню мы прошли, да? Теперь подвал. Давай попробуем подвал. Если здесь сейчас... После этого не появится звезда... Я не знаю, что с этим делать Так, сотейник Окей, окей, окей Или надо ночные как-то проходить Там что-то, я помню, что-то мне показалось Что про ночь что-то было написано Так, где сотейник а -а -а, Крыса вот он. Это не сотейник, это вообще. Так а -а -а, Крыса Крыса, вот она Крыса а -а -а чайник готова метла метла есть это что у нас это что такое круглое это вот это блях она у вас упала пила вы потеряли 8% процентов жизни так меня порезала меня порезала непонятно вот это что такое вот это что такое корзинка нет не корзинка это радио наверное скорее всего да да, перчи готово. Так, молоток. Молоток я где-то видел. Подожди, молоток я где-то видел. Вот он, молоток. Отлично. Апельсин. Хорошо. Бутылка сока, наверное, вишневого, да? Где он? Вот она, бутылка сока вишневого. Так, тачка. Ага, скалка. Вот это что такое? Вот на что это похоже? Сыр? Или мышеловка? Бляха! Так, э, два круга. Что-то дв две круглые херни. Бляха, время вышло. Время вышло, вам понадобится два золотых жетона, чтобы продлить его на три сигнала. испытание испытание? Нет. Вы ничего не нашли, попробуйте еще раз. Давай еще раз. Окей. Давай еще раз. Что-то я там... Пополните здоровье. Ну ладно у меня есть салат хорошо перекусим салат так а, давай бутылка у нас сока окей сейчас должны пройти а, так чайник так окей чайник хорошо апельсин есть дрова тут так вот это что такое ладно пока пропустим а, так это радио помню да это радио утюг а, где он тут Где утюг? Вот утюг. Так, молоток. Э -э, вот это есть, молоток есть. Перчи, перчи, перчи, перчи. Ну, Смотри, опять мышеловка, ее не трогаем. А, это наверное коробок спичек. Окей. Так, мячик, да? Угу. Э -э, перчатки. Так, пакет. Перчатки здесь. Метла тут. Вот это что круглая опять? Опять что-то круглое. Так, и машинка. Вот это что такое круглое? Где мне это круглое искать? Что это из себя представляет? Что такое? Это не пила, это. это... Или это пила? Я Нет, это не пила. Так, а что это такое круглое? Нет. Что такое круглое? Блёха. Что это мать твоя? Что это мать твою? Это что такое? Фит лазер? А это арбуз? Ни хрена себе! Это арбуз? Да. Так, окей. Новые горизонты. Премиум аккаунт расширит вам возможности. Не надо мне премиум аккаунты никакие. Так. Ну, погоди, я вот не понимаю. Что с этой звездой не так? Ладно, хрен с этой звездой. Короче, в комментах напишите, кто знает, друзья, напишите в комментах, что, как проходить вот эти звезды. Я вроде прошелся по пути, поэтому... И нифига. Так, а мы с вами давай посмотрим, короче, сюжетные задания. Окей. А доска объявлений, мы, кстати, еще или нить? Найдите нить в гостиной в режиме тени. Джек забирает, А, заберет ее после завершения задания. А, хм, кажется, я забыл про нитки. Да, слушай, ты не мог бы принести их? Кажется, они должны быть у Джима в гостиной. Без б. Тени, да? Режим тени, короче, надо. Окей, э, ждем режим тени, короче, вишневый сок. Окей, э, так где он? Где он? Где он? Где он? Где он? Где он? Вишневый сок готово. Стопка книг. Э, Ладно, пока нет. Э, радио туфелька перчатки. Радио туфелька перчатки. Радио туфелька перчатки. Ноты нет. Перчатки готово. Это стопка книг? Нет, это стопка журналов каких-то. Вот стопка книг. Да здесь... Ви... Возьми! Окей. Okay. Uh, радио, кукла, туфелька, статуэтка, птица. Кукла. Да блин, что я все промазываю-то? Uh, скрипка. Скрипка. Схрипка, вот она. Схрипка Schrip готова. Нашли. Mm, что там еще? Расческа. Так туфелька готова, но ну, еще видишь по разуму вот лежит э, непонятно. Так, э, да ладно, я просто наугад нажал. я думал это ну не статуя птицы. Радио расческа ноты песочные часы э, ноты готова. где радио-то? Куда засунули мать его радио? Расческа я нашел. Где это радио? Дрова. Блин, нифига столько много здесь. А, маска готова. Радио, вот оно. Хорошо. А, пустая ваза и песочные часы. Пустая ваза. Песочные часы. А вот песочные часы хз. Хз, где найти? Не найти. Песочные часы, песочные часы, песочные часы. О, нашел. Я нашел, я все-таки нашел, я все-таки это сделал. Готово. Так, тени, нужна тень, ночь. А, режим тени надо. Ух, ночную, ночную, ночную. Сейчас будет вообще сложно, наверное, ночную. Вот это что такое? Короче, что-то взял. Так, ладно. А, расческа. Радио, вишневый сок, апельсин. А, радио готово. А, б -б -б -б -б. Апельсин, песочные часы. Готово. Здесь песочные часы. А расческа. Где расческа? Так, сок. Хорошо. Куда расческу-то дели. Куда расческу-то положили, ну. Мышь, туфелька. Еще и мышь здесь. Ох ты, боже ты мой. Так, апельсин есть. Как же, мать, его сложно-то все. Как же тут все сложно. Туфелька, зонт еще где-то. Туфелька готова. Окей, зонт Здесь. Хорошо. Кошелек, так, ты где-то. Так, мышь, вот она. Кошелек я где-то видел. Так, погоди, О, окей, здесь. Сатуэтка птицы, наверное, вот она опять. Маска, маска, маска, маска, маску тоже где-то видел. Где же тут маску-то видел? Вот, скрипка. Скрипку тоже где-то видел. А, дрова. Дрова вот здесь. А, скрипка. Скрипку я где-то видел. Скрипку, скрипку, скрипку, скрипку, скрипку. Где я видел скрипку? Так. А, расческа, вот она. Шляпу я тоже где-то видел. Расческу. Так как книг здесь и скрипка вот. Фух, успел. Хорошо. Теперь у тебя есть собственная звезда. Если ты хочешь еще, то следуй за созвездием. Ты Тогда сможешь найти по одной звезде, проходя испытания ночью. Дойдешь до конца, получишь вдвое больше звезд. А чтобы мой урок был более наглядным, я даю тебе всего час на все созвездия. Не успеешь, начнется сначала. Ни хрена себе. Вот это он замутил, а? Всего лишь час, говорит. А, ну вот, да. Короче, надо выбивать ночь. Бляха. О, тени, хорошо. Давай-ка тени. Вот это что такое? А, время восстановления. Окей, так, а, ваза. Ваза, ваза, ваза. А, стопка книг. Так, стопка книг, кошелек готова. Так, это есть. А, сыр, сыр, сыр, сыр тута. Вишневый сок. Туфелька. Кукла. Ага. Ну, тут. А вот тени, они, в принципе, не сильно сложные такие, да? Так, так, где маска? Куда маску-то запихали-то теперь, ну. бляха, куда маску-то дели теперь? Скрипка. Маску теперь куда-то засунули. Так, а маски-то нет. Маску дайте мне. Маску мне быстро. Быстро мне маску отдал. Где она? О, боже. Где маска? Время то кончается, но... прикинь, а где маска? Бляха, вот она. Окей. Ой, и нитки я забрал. Хорошо. кажется, это был про нитки. А, ну, было. Так, понятно. Вы получили случайный кусочек пазла кухни. Хорошо. <как> Спасибо. Так, теперь вдеваем нитку в иголку и можно начинать. Таинство шитья. Булавку надо найти. <как> так, окей. Давай попробуем режим. А, это режим тени, да? Так, пока время есть, давай-ка. <как> Леха, яблоко съесть. Пока время есть, давай-ка мы с тобой попробуем звезды найти. Так, перчатки. Зонтик. Зонтик котяка. Окей, портфель, портфель. Портфель здесь. И часы готовы. Не сложно. И быстро как-то. Так, не идем. Украсьте свою комнату необычными предметами и увеличившись шанс на нахождение редких и очень редких пазлов. Ловить снов. Да не надо мне ничего покупать. Вот мне вот мне сует-то все Покупи, докупи, Купи, да купи, купи, да купи. Купи, да купи. Слова. Ну, блин. Давай мне ночь. Войти в комнату. В смысле там пожрать? Так. А, шляпа. Маска. А, Портфель, портфель, портфель Готово Вишни Здесь, печеньки тут Это все быстро, это все легко Мне нужно Так, есть в этом доме хоть что-то Спец, короче, прикинь Я теперь спец по этой кухне О, ночь, хорошо И звезду сейчас мы найдем Ночь и звезду мы найдем Аптечка, нафига мне аптечка? Да в смысле, зачем мне аптечки-то? У меня же есть это. Погоди, пожрать. Зачем мне вот это-то? Нельзя купить лечебную пилюлю. У меня же яблоки там всякая херня есть. Где мой инвентарь-то? Где, мать его, инвентарь-то мой? М -м -м, так, неприятное ощущение. значит подвал, две ловушки. Понятно. Так, где мой инвентарь? Подарки. Крит. Критический уровень жизни. Вот это инвентарь мой? Нет. Леха, где инвентарь-то? как так-то? Вот это инвентарь? Тоже нет. А что-то там открыть смотри можно. Открыть. Вы должны выполнить все задания механизма на трех циферблатах, чтобы открыть замок. Тотально. Понятно. Так. Акции. Ограбление. Ваша репутация. Рекорды. Это вы. Жизни. бляха вот инвентарь так инвентарь вы не можете использовать предмет яблок уровень вашей жизни ниже критического а -а, -а, -а, -а, а, а а вон оно что вон оно что понятно ну давай <coughs> пилюля не одна аптечка малая да хорошо А да в смысле? Так, все, у меня критическая пропала. Теперь я могу съесть яблоко, наверное, да? Отлично. Давай две. Давай два яблока сажу. На всякий пожарный. Так, окей. <кх> в принципе, разобрались с этими. Вот она звезда. Хорошо. В принципе, разобрались мы с. Со звездами теперь знаем как это как это и где это так перчатки окей тотем женская сумочка Нет. маска женская сумочка сумочка бумажный пакет есть керосиновая лампа Тотем готово керосиновая лампа здесь шляпа зонт шляпа хорошо меч висит азанта вот женская сумочка азонта то нет где зонтик то азонт вишни вишня где-то здесь видел окей okay, хорошо карманные часы тоже здесь есть татуэтка кошки она тут а мяч вот он Зонд и маска. Зонд и маска. Теперь нужно найти зонд и маску. Где они? Где эти маски и зонд? Трость. Бляха. Вот это уже. Вот это... О, маску я нашел. Теперь зонт. Вот он. Отлично! Хорошо, втору, вторую звезду мы нашли тоже. Вторую звезду мы нашли тоже. Тени. Давай испробуем. Тени. Окей. А, так. Ваза. Так, это мышь тут. А, поварюшка. Огорешку пока не вижу. Так, метла. Здесь... Э, окей. Кукла. Куклу я тоже пока не вижу, короче. Куклу я тоже пока не вижу. Апельсин. Шляпа. Скалка. Скалку вижу. Так, куклу я нашел. Окей. Шляпа, э, шляпа, шляпа, шляпа, шляпа. Вижу. Так, э, часы. Радио, мишка, поварёшка, вот она, да, возьми ты её, готово, готово, так, слова, плышевый медведь, окей, погнали, плышевый медведь, э -э хуку, да, возь... да возьми, а, не сатинь, поло, поло, половник, половник, короче, эта штука это половник. Да, Вишневый сок. Вишневый сок. Это кетчуп. Это, не, это кетчуп, это не вишневый сок, но кетчуп тоже может быть вишневым соком. Метла, песочные часы. Мышь. Мышь я нашел. А, метла. Здесь. Песочные часы тут. Вот вишневый мешок. А, радио. Здесь апельсин. этот Пустая ваза. Пустая вазонька. Шляпа. Татуэтка птица. Хорошо. Так, окей. Окей. Булавку нашел. Такое простое дело, дырку зашить, а столько проблем. Ты не мог бы принести пару булавок. Понятно, булавки мы уже нашли. Ну все, теперь я ее зашью. Вот и готово. Криво немного, ну да ладно, сойдет. Спасибо за помощь, Валерий. Окей. Мы что-то, короче, выполнили. Так. Ночь. Ночь, хорошо. Здесь... Окей, окорок. Так. Где проклятая мышь? Где проклятая мышь? Перо, вон он спрятан. Мышь. Опа, звезда. Хорошо. Пустая ваза. Пустая ваза. Пустая вазонька. А, перо. Ноты. еще и ноты Из Перо я нашел. Здесь еще и ноты. Сыр. Так, это масло. Вот, часы. А, а часы мне не надо, что ли? Так, окей, этот на месте. Там, где и должен быть. Нота, сыр, кукла. Куклу я опять где-то видел. Эх ты, блин, какая залезла. Падаль. А, так, вишневый сок готово. Где у нас шляпа? Шляпу я видел. Куклу я где-то же видел. Вот, вот, вот, вот я говорю, куклу я где-то вот, вот прям видел. Она где-то была. Вот она. Апельсин. Апельсин, апельсин, апельсин здесь. Песочные часы, да, вот они. А скалка тута. Статуэтка птицы тоже где-то видел. Тут была статуэтка птицы. Вот она. А, сыр и ноты надо. Теперь сыр и ноты. Леха где вот, а вот... Вот это вот, да. Где эти ноты, где этот сыр? это приклеены. Хрен увидишь. А, ладно, используем лазер. Бля, вот как ты найдешь вот эти вот ноты? Ты видал, как они спрятаны были, да? Так, а сыр? Тоже, наверное, какая-нибудь... Сыр тоже еле видно. Пипец. Просто... Ты как? Вот как это сделать Как это пройти? Так, окей, есть. У нас три звезды. Отлично. Что это? Выполнено. Что-то выполнено, короче, у нас. Интересно. Интересно, девки пляжут. Так, э, подвал ночь. Отлично. Как раз мы все звезды, короче, с вами сейчас и... И, и, и, и. Так, печеньки. Что-то как-то... А-а-а! плохо есть. Так, окей, э, давай-ка печ... э, вот это. Так, э, сразу ищем звезду. Готово. Звезда есть. А, перчатки, мяч, арбуз, спички. Перчатки, мяч готово. А, перчатки, перчатки. Спички, арбуз, молоток. Спички, арбуз, молоток. Спички. Бляха, спички там маленькие, хрен увидишь. Арбуз. Готово. Молоток. Где-то здесь, наверное, по-любому лежит. Нет, не видно. Так, ладно, молоток, перчатки, спички. Так, молоток, вот он. Радио здесь. Спички, утюг, утюг, утюг, утюг, утюг, утюг, утюг, утюг, утюг, утюг, чайник. Так, утюг хорошо. Мышь, вишневый сок. Мышь, вишневый сок готова. А где мышь? Перчатки я нашел. Дрова. Дрова бумажный пакет тоже здесь есть, метла я видел, да, а, чайник тоже где-то я здесь видел, сейчас вот здесь вот он, а, скалка а, где-то я тоже ее видел, вот она, автомобиль, а, спички, спички и мышь, короче. Вот где эта мышь и где эти спички? Вот мышь я нашел, теперь где эти спички? А, спички я хрен найду, потому, поэтому лазер. Хорошо. Я смотрю, ты справился, молодец. Чувствуешь это ощущение уверенности в себе? Не забудь его, оно пригодится на твоем пути к свободе. А пока повтори пройденный путь, так ты лучше запомнишь этот урок. Ух ты, смотри, сколько я там всего позабирал-то. Поздравляем, вы собрали звезду воздуха, вы получили 5 линз и малый амулет весов. Вы объединили предметы и получили звезда воздуха. Пипец. А это что? Серая крыса. Поймать. А это кто? Поймать. Угу. Эту поймать я не смогу. Так, окей. А, Что-то у нас здесь еще выполнено, вот наверное открыть да нет подкову взял задание за что не справляешься с обстанием сам подбирая инструменты с которыми будет легче выполнять задание наденьте амулет используйте лазер наденьте амулет используйте лазер окей надеть амулет какой-то надо ладно друзья